доброго времени суток друзья меня зовут вячеслав вы на моем канале и это аналитика криптовалютного рынка сегодня в частности будем говорить продолжительное время о биткоине почему потому что у меня есть как минимум 4, а то и пять причин для того чтобы считать что цена биткоина будет в ближайшее время корректироваться или же по-простому снижаться будем ломать мы Восходящий наш тренд, восходящий наш параллельный треугольник, ой, простите, треугольник, параллельный канал, или же канал Мандельброда. Почему? Сейчас я вам расскажу более подробно, и дабы не тянуть кота за причинное место, или же просто за хвост, начнем. Итак, первый момент, на который бы я хотел обратить ваше внимание, это то, что в прошлом видео я рассказывал, о, о равнозначном треугольнике. Да? Находился он, если я не ошибаюсь, вот в этой области, вот здесь. Вот. Как вы можете видеть, то что выход из этого равнозначного треугольника, как и в прошлый раз, или же его еще можно назвать вымпелом это будет также верно произошел как раз в ту сторону, которую технически эта фигура анализа отрабатывает себя обычно. Ну или же статистически отрабатывать себя. Таким образом мы получили то, что действительно отработка произошла. Но также я в этом видео говорил о том, что после отработки и выхода, если это случится вдруг вверх, ждет впереди несколько сопротивлений. Первое мы преодолели, которое был предыдущий хай на отметке 10 тысяч. И следующее буквально сразу же встречает цену на 10 500. Ну, это что касаемо биржи Binance. Конкретно 10 430, ну, будем говорить 10 500, да, округлим немножко. После чего буквально на следующий день все-таки не удалось цене закрепиться выше этого уровня. И даже, в принципе, его пробить не удалось. Мы увидели достаточно сильное присутствие продавца вот на вот этой вот ровненько свече на хороших объемах в принципе они были не аномальные но они были повышены то есть выше среднего видим то что цена уперлась как раз в границу нижнюю нижнюю границу восходящего канала параллельного после чего цена начала опять консолидироваться определенное время здесь вот мы видим такие вот маленькие степчики что которые Опять-таки, обращу ваше внимание, не проваливаются ниже. И таким образом здесь сформирован достаточно сильный уровень. На сегодняшний день я могу говорить об этом. На отметке в 9400. И можем видеть то, что все-таки на часовом таймфрейме здесь видно, что цена пробила такие параллельный канал, границу параллельного канала нижнюю. После чего вернулась снова в диапазон. Итак, возвращаемся обратно на дневку, смотрим. Уровень сопротивления в 10 500 преодолен, преодолен не был. Это первая причина. Вторая причина появился, появился реальный продавец на повышенных объемах. Держим в уме так. Следующий момент. Вы, наверное, видели, я показывал в записях YouTube то, что здесь наблюдается также определенная дивергенция. Дивергенция на графике цены и на графике гистограммы МСД. Видите, да? Это второй момент. То есть дивергенция, хоть она и не находится на статистических уровнях по гистограмме МСД, но она находится, скажем так, на уровне сопротивления совершенно-таки четком, который изображен на ценовом графике, что также можно принимать во внимание. Это, второе, это второй момент. Третий момент это то, что скорость цены на гистограмме обратите внимание точнее гистограмма находится под сотен мувингом который выступает в данном случае на этом индикаторе нулевой отметкой что говорит нам о замедлении движения цены то есть теоретически при таких обстоятельствах цена не должна идти выше и наконец еще один аргумент я с ним Познакомился буквально-таки недавно, и я думаю, что стоит о нем поговорить. Это вот этот вот индикатор, который называется Hash Rebonds. Данный индикатор, он основан на хешрейте биткоина. Как вы можете понимать, то что непосредственной зависимости цены биткоина является, естественно, его добыча. И, как правило, основным показателем, который важен для Майнеров это естественно хешрейт биткоина, или же его сложность добычи, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, поправьте мне, пожалуйста, комментарий. Так вот, этот индикатор основан как раз на изменении хэшрейта биткоина. И хочу вам сказать то, что данный индикатор показывает, естественно, на истории. Но вы можете видеть, да, что когда идет вот пересечение вот этих вот хэшей. Я оставлю ссылку на описание данного индикатора. В описании под этим видео вы ознакомитесь, я не хочу сейчас долго углубляться в его особенность. Почитайте сами и все поймете. Я просто сейчас вам привожу его пример. Данный индикатор выдавал сигналы на покупку 9 раз, начиная с 2011 года. То есть практически без малого весь путь существования самого биткоина. Как вы можете видеть, то что вот эти вот сигналы на покупку давались достаточно четко. Единственный раз там, вы посмотрите на ту статью, которую я дал в описании к этому видео, а, про описание этого, а, этого индикатора, где говорится о том, что только один раз индикатор допустил просадку в 40%, после чего опять-таки цена вернулась на хорошие позиции. Ну, естественно, просадку 40% наверное вряд ли кто-то будет терпеть из спекулянтов конечно если вы не долгосрочный инвестор ну и долгосрочным инвесторам как бы 40 процентов ну такое себе дело переживать не суть мы видим здесь перед собой это да давайте что там уж господи давайте недельку включим и посмотрим реально что у нас здесь получилось мы здесь видим ну, на бинас понятная история немного три точки входа которые показывал данный индикатор смотрим что Первая точка у нас была как раз на вот этом вот глубочайшем дне, когда биток провалился до 3500, все помним этот момент. Ну, собственно, отработка была великолепная. да. Следующий момент, это был буквально вот в декабре 2019 года, когда четенько, вы видите, как практически дно словлено, да, И все произошло достаточно хорошо. Следующий момент у нас происходит вот Сейчас сейчас вот именно всю секунду ну не всю секунду, да, когда это было 20 апреля, собственно, да, можно сказать он дал этот сигнал ну и как бы рост, можно сказать, был, но уперлись в уровень сопротивления и обратите внимание, что он также дает сигнал на выход и вот это вот сигнал капитуляции говорит о том, что все-таки, наверное пора сваливать с рынка ну или же с Актива. Конечно же, никакие индикаторы вам не дадут точной, точного анализа движения цены. Это понятно. Я не призываю вас сейчас продавать свой актив, ждать хорошей цены на биткоин. Может быть абсолютно противоположная ситуация, когда инструмент действительно начнет сейчас выстреливать вверх, показывать пробои уровней сопротивления. И это, естественно, будет показанием нового бычьего тренда. Но еще один момент, друзья, о котором бы хотел поговорить. Давайте обратим ваше внимание на вот эту вот свечную формацию на недельном графике. Это тоже очень важно. Вот она. А что мы здесь имеем? А мы здесь имеем падающую звезду, да, если я не ошибаюсь. Ну, для себя я это определяю чисто как пин-бар, потому что здесь есть достаточно такой высокий фрактал, большой. И обратите внимание на объемы. Они, конечно, опять-таки не аномальные, но они здесь присутствуют и они повышены. Как правило, после вот таких вот формаций цена инструмента начинает разворачиваться. Естественно, полагаться на нее полностью опять-таки не стоит, но стоит ее принять как один очередной фильтр для аналитики цены актива. Вернемся на дневной график и а, также хочу еще сказать одну вещь в защиту, опять-таки, биткоина и а, относительно того, когда же поломается, собственно, сценарий нисходящего движения. Ну, как вы можете видеть, то, что параллельный канал очень четко выдерживается на протяжении март-июнь-юль, ну, считать практически двух месяцев, да. Когда будет ломаться сценарий? Очевидно, когда пройдет инструмент поддержку в районе 9400 которые мы сегодня говорили так это первый сигнал второй сигнал у нас здесь будет на восемь с половиной и это скорее всего что будет уже разворотная формация естественно если не будет тестирования а тестирование будет потому что она уже здесь происходило на уровне 8 208 300 на данный момент я ситуацию смотрю в шорт и не хочу вас пугать, но попахивает здесь капитуляции данного актива. На этом, друзья, у меня все. Большое вам спасибо за внимание. Если вам интересно, чтобы я разобрал какие-то другие криптовалютные активы, пожалуйста, пишите свои комментарии под этим видео. Будем разбирать. Большое вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если информация была полезна. До новых встреч. Пока.